2 января 2021 года нахожусь вот на такой аллейке которая идет от открытого рынка кинотеатра победа вот такая красота вот тут все сделали вот так тоже в новогодних огоньках все это искрит сверкает и вот тоже новогодняя олейка сделана в новой части который был недавно ремонт открытого рынка и Рахова у которой часть все снять невозможно, но вот хоть немножечко очень красиво. К сожалению, камера плохо показывает яркие цвета. Вообще очень красиво, все очень ярко. Очень рекомендую здесь вечерком прогуляться.